Что это вообще? Зачем это все? А на самом деле мы просто вот на этом вот языке, мы на нем разговаривали. Витаю! Это правозащитный подкаст «Весна Приди», где мы рассказываем об опыте белорусов в репрессивной Беларуси. И этот выпуск необычный, он назван «Антропология Володарки» и состоит из трех частей. Вы слушаете вторую из них, и посвящена она языку Володарки». Герой нашего подкаста – правозащитник Олег Граблевский. Он был политзаключенным, отсидел на Володарке полгода. Туда он взял свой блокнот. Этот блокнот бы пробовал со мной шесть месяцев. Его мне подарили к Новому году. Друзья, блокнот супердоровой, фирмы Малискайн итальянской. Наверное, это один из немногих блокнотов в мире, который побывал на СИЗО. А назвал Олег свой блокнот «Соответствующе». Антропоисследование, я писал и значком авторского права защитил, что это исключительно в академических целях было, было мною зафиксировано. Люди, что сидели вместе с Олегом, дали ему напутствие. Сказали обязательно написать книгу про это все. Книги пока нет, но наблюдения Олега и легли в основу этого подкаста. Блокнот содержит много всего. Я занимался тем, что вот фиксировал, писал, рисовал эти рисунки. Вот один из рисунков, которые мне не пропустили, это вот такое. я нарисовал. Здесь миньонов, они были тут красно-зеленые, да. а тут были джинсовые. Ну, с нами джинсовая революция, вы помните. А тут был грустный Лукашенко нарисован которые на них смотрит, а то и сияет Лукашенко, а миньоны смотрят вверх, на то, как сушатся их штаны. Бел... А, я их сделал белшироно белыми они а белшироно белые и, ну, Это одно из таких, ну, это апелляции писал людям. Но несколько его страниц посвящено языку володарки. С ним мы познакомимся в этой части подкаста, а еще немножко поговорим о поведении администрации. Помните, как в предыдущей первой части антропологии Володарки Олег пытался ответить на вопрос, все ли по жизни ровно? Он тогда не был, как он сам сказал, опытным сидельцем. Для того, чтобы стать опытным сидельцем, мне пришлось завести дневник на первых порах. дневник, а словарик терминов. Которые используются в повседневности для того, чтобы понимать, о чем с тобой вообще говорят. Ну, например, ну, в один из первых дней там пытался один, один Пацукевич Сергей Политический, кстати, тоже мужчина, заигрывать с продольной и говорит, что у меня там знакомая есть фитнес-центр, вы туда пойдите, он сам спортсмен. И там вам бесплатно дадут абонемент. Она говорит, если я схожу туда сегодня, но если там меня не обслужат, я скажу, что ты шлепала. Ну и то есть вот этими вот непонятными терминами, шлепала, шлемка, их у меня больше ста там насобиралось, лексикон и переполнен. И ты никогда не поймешь в обычной жизни, о чем с тобой говорят. Вот. И понимание пришло со временем. Что такое шлепа мы узнаем э, чуть позже, но теперь немного про администрацию волондарки. Когда конвоиры волондарки встретили олега и привели его в его первую камеру, они доброжелательно сказали мы тебя посадим в нормальную хату. Хата- это помещение камерного типа ПКТ. И таким образом мы видим, что не только сидящие на волондарке, но и сами сотрудники используют вот этот вот тюремный язык. Люди, которые там работают, они пользуются исключительно терминологией, которая принята в среде тюремных людей, за исключением может быть и начальство, которое бывает разным, которое одно, ну, пользуется исключительно такими цивилизационными словами, но в целом это исключительно сленг. Люди, которые там работают, в основном это женщины, молодые женщины, может быть, в возрасте 28-40 лет, это одна большая семья, Болодарка это один большой семейный подряд, там работают племянницы, тети, дяди, кто-то бухгалтер, кто-то продольный. Кто-то библиотекарь, вот бывший начальник СИЗО на пенсии, он работает библиотекарем. Библиотекарь – это самая почетная должность, самая-самая-самая. Вот, все мечтают попасть в библиотекарь, как я понял. То есть все, и если они попадают в рай, наверное, они попадают библиотекарями, работают там где-то там. Да, если они попадают, потому что это мечта. Ну а камера 6.3 и название мест ⁇ это первые слова, которые Олег записывал в свой блокнот. Камера 6.3, в чем ее особенность от других, она является транзитной. То есть там большая текучесть вот этих кадров, сидельцев, постоянно кого-то увозят, нас, и он не возвращается, кого-то нового заселяют. И вот эта вот текучка, она ежедневная. Очень мало людей, которые там находятся довольно длительное время. Ну, вот, кстати, политические, там вот Ширый Кот там отсидел с мая, по-моему, 2020 года до, до, до, ну, там месяцев, наверное, семен он сидел в этой камере. Политических там держали исключительно долго, потому что там очень плохие условия содержания, ну, я так предполагаю, там более суровый... Досмотр. Что здесь можно увидеть? Разные отношения к сидящим. По признаку, являются ли они политическими или нет. С этим отношением связано еще одно слово, которое было записано в блокноте Олега. Слово «пальма». Всех политических на первые ну, месяца, наверное, два поселяют исключительно на пальму. Пальмой называется третий этаж. Ну, вся, вся конструкция называется пальмой она такая высокая, как пальма, и тебя поселяют под самый потолок. Это, как мне потом объяснил смотрящий за камерой, такое негласное требование администрации для того, чтобы причинять этому человеку максимум каких-то страданий. Потому что ему не лезть надо туда? Ну, администрация полагает, что, что нам нужно создавать максимум неких неудобств, которые в совокупности приводят к каким-то внутренним переживаниям, страданиям, и человек начинает либо сотрудничать там со следствием, либо у него едет крыша, его увозят там новинки, то есть, ну, всяческие причины, там все продумано до мелочей, то есть, до мельчайших-мельчайших мелочей, вот эти все вещи, которые непостижимы в обычной жизни, ну, например, там… Нет ручек у кружек, да, кружки алюминиевые. У меня первый месяц там я ходил, как будто мне утюгом прижили эти губы несчастные. А потом ты уже перестал со временем замечать, ну, отсутствие там ложек между приемами пищи, и ты вынужден, если хочешь, там очень есть, а есть-то нечем, ты берешь тюбик пасты и этим тюбиком кушаешь. То есть, ну, и всякая такая вот дурота... Ну вот, начиная от мелочей, заканчивая тем, что вот в этой шанхайской камере там крысы, мыши, тараканы. А вот еще одно слово, шанхай. Так называется камера 6.3, куда сразу попал Олег. Об этом было в первой части. Потом он сидел еще в одном месте, о чем сейчас и расскажет. А я сидел в двух камерах. Я сидел в Шанхае 6.3 и я сидел в женском психе. Женский псих это... Это второй этаж женского корпуса, камера 6.4, не помню уже, видите, как хорошо, что я начинаю это забывать. 6.7, камера 6.7, с 02.06 я сидел в женском психе. Женский псих – это этаж, помещения камерного типа, где содержатся исключительно женщины. Но несколько камер выделены были под vip персон. ВИП почему? Потому что, ну, к примеру, мужчин, ну, я, например, сидел в той камере, где до меня сидели таможенники. Там не 24 человека, а 14 человек, ну, рассчитано. Там таможенники поклали плитку для себя на полу, то есть не знаю, каким образом, но договорились. Обычно это асфальт, просто асфальт у тебя в камере, а тут была плитка. И женский псих он назывался потому, что там... Когда-то было психиатрическое отделение для, ну, для людей, у которых состояние было нестабильным, и исключительно женщин. Поэтому женский псих. Там я просидел два месяца. За полгода от сидки на Володарке словарь Олега пополнялся. Это терминология. Ну вот хатовы уже. Я вам рассказывал, что это такое. Их у меня 103, да. Всего 103 слова. Познакомимся еще с несколькими из них. Ну, из такого интересного. Клоп – это тревожная кнопка, жа давить на клопа. То есть, если у кого-то высокая там, температура, надо вызвать срочно продольного какого-то администратора, жмешь на клопа. Ну Козы этого козами называют работников части Козы – это те заключенные, которые пошли на сделку со следствием. И им в качестве бонуса предоставили возможность работать на Володарке в качестве там, там, кухонных рабочих, либо там, уборщиков. Кстати, об этих людях мы упоминали в первой части «Антропологии Володарки», где рассказывалось о том, как устроено внутри Володарковское сообщество. Ну а что же такое шлепала? Вот шлепала, про которую я говорил, что она сказала, что если меня не примут в этом фитнес-клубе, я скажу, что ты шлепала. Шлепала это человек, которому нет веры, которому не доверяют. И она сказала, я скажу всем, что ты шлепала, то есть вся володарка будет знать, что ты шлепала. То, что передавалось нам в качестве кофе и сигарет, называется кабан. Кабан. Ну вот грохотульки – это карамельки обычные, которые мы покупаем в магазине. Монашки это четкие. Ну, монашки четкие делятся на две разновидности. Они могут быть мурчалки, либо монашки. Монашки, если ты молишься, там на них перебираешь, а если просто балуешься. Ну, и, то есть масса оттенков, они могут быть разные. Например, в туалета мужчин называется света, у женщины называется антошка. Ну, если женщины где сидят, они называют туалет антошка. Ну и всякая вот такая дурота, которую сейчас смотришь и думаешь, что это вообще такое? Что это вообще? Зачем это все? А на, а на самом деле мы просто вот на этом вот языке мы на нем разговаривали. Интересно, что с этими словами я встретилась потом, неожиданно, в разговоре с бывшим политзаключенным Даниилом Косенко, который сидел, кстати, в другом месте, он сидел в СИЗО на Жодином. И неожиданно Даниил начал в своих воспоминаниях говорить вот этими вот словами. И я предлагаю ненадолго переметнуться к этому герою, чтобы вспомнить, как это было. То есть, да, то есть общак, который хорошо э, поддерживается этими кабанами, да, передачами, там, дальняк, там, такие... Светка. вот Что такое Светка, как вы думаете? Что такое Светка? Это да, туалет? Конечно. Да, да, это туалет. Это туалет. Дальняк. Надо сходить на дальняк. Такие вот штуки. И еще бы еще как-то было какие-то слова, но я уже плохо помню. Данил помнит плохо, и это, наверное, хорошо. Некоторые слова и Олег уже забывает, но исторический блокнот помнит все писала вот это вот вся две камеры составля, участвовали в составлении этого словаря, то есть это не только было мое творчество, но подвергалось цензуре, трешка, решетка, арматура на стене, реснички. Кстати, реснички это тот термин, скажем так, которым пользуются и правозащитники. Реснички это такие решетки на окнах э, володарки и вообще сизо. Ну, точнее, не решетки, а металлические пластины, которые совершенно не пропускают дневной свет в камеры сизо. Таким образом человек может сидеть там и полгода, как Олег, и, и два года, как, например, правозащитница весны Марфа Рабкова, сидеть там столько времени и не видеть дневного света. Наличие ресничек правозащитники называют пытками и бесчеловечным отношением к заключенным. Ко всем заключенным. Это важное упоминание, ведь никто не должен сидеть в таких условиях. Ну а при конце нашего выпуска еще раз немного о языке и сообщество Володарки. Вообще в камерах никто не ругается матом. Один из мифов, который, может быть, бытует в обществе, там все исключительно вежливые люди. Если ты ругаешься матом, выражаешься нецензурной бранью, к тебе могут быть вопросы, тебе сделают замечания, а потом, если ты на замечания не реагируешь, что принимаются определенные меры. Матом никто не ругается. Вообще удивительно то, что люди являющиеся первоходами, то есть мы все там первоходы, это такой термин. Опять же, это люди, которые впервые привлекаются к уголовной ответственности, они ни разу не были осуждены, но при этом они настолько быстро в эту атмосферу вживаются и, ну, и вживут в ней, и поддерживают ее, культивируют ее, это вызывает просто такое... Диссонанс, ну во мне просто непонимание, как это вообще возможно, но это вот так оно есть. Люди-первоходы, они ведут себя, как будто у них уже, не знаю, там сколько сроков было намотано. И один раз заехал к нам россиянин, которому 43 года, как и мне, из них 20 лет отсидел по тюрьмам. И он очень удивлялся, почему у нас в этом СИЗО ну, настолько криминализированное вот это мышление. Это вот он сказал, люди, не создавайте в тюрьме тюрьму. Ну, вы поддерживаете друг друга, уважаете друг друга. Там, зачем зачем вы это делаете? Всячески вот эти традиции культивировать? Вот и все. Вторая часть антропологии Володарки подошла к завершению. Ну, а в третьей части мы немного познакомимся с ее фольклором.